Я по частицам собираю твой портрет, А ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарила ее фотку тебе одной. Но почему оно пропитая стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, А ты рисуешь мое сердце на окне. Я подарил фотки тебе одной, Но почему оно пропитая стрелой? Сегодня ты сам не свой Если я не твой, значит я ничей Все, что нужно мне, это лишь быть с тобой Я не знаю, сколько продержусь еще без тебя Люби меня, ты моя, моя Я не знаю сам, когда снова посмотрю в твои глаза Я по частицам собираю твой портрет Подарила подарила водку тебе одной, Но почему она пробитая стрелой? Я по частицам собираю твой портрет, А ты рисуешь мои сердце на окне. Я подарила водку тебе одной, Но почему она стрелой? Наши ссоры на повторе, но ты моя слабость. Нет причин искать причины, чтобы мы я тебе совсем не пара, я тебе не парень, но это нас не парит, мы погнали до миру. Мы не подойди поближе, подойди обниму. Но пробитое стрелой я по соберу. А пробитая стрелой? почему она пробитая стрелой?